Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа Иисуса Христа. Итак, начнем. В книге пророка Исаия, глава 45, стихи 20 по 24, Господь говорит через пророка. Соберитесь и придите, приблизьте все, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу,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 Нет иного Бога и нет прощения и спасения от грехов человеку, как только через кровь Иисуса Христа, пролитую им на Голгофском кресте. Ради имени Иисуса Христа Бог Отец прощает нам все наши преступления и дарует нам вечную жизнь во Христе Иисусе, делает нас сонаследниками своего Сына Иисуса Христа называя нас своими детьми и дарует нам вечную жизнь во Христе Иисусе. И нет иного имени под небом, которым мы могли бы получить прощение и усыновление Отцом Небесным. Поэтому-то и будет Бог строго судить тех, кто отверг Его любовь, Его план спасения грешнего человечества, который и называется благодатью, то есть не по делам и заслугам человека, а только благодаря милости Божией и жертве Иисуса Христа, который принес Себя Самого в жертву за грехи наши. Господь дарует нам, уверовавшим в Него, великие и бесценные обетования, которые Он всегда выполнял и выполнит то, что еще не исполнено, то есть восхищение Церкви Божией и восстановление Тысячелетнего Царства Христа, на этой обновленной земле. Теперь послушаем стих. Ты оставил славу неба и на землю к нам сошел, и я подвиг твой приемлю благодатную любовь. И когда в потоке жизни ладью мою зальет волной, я услышу голос нежный. Ты не бойся, я с тобой, и я волны все сравняю. Бойный ветер усмирю, Штилим путь твой уравняю, И с тобою сам пойду. Не утонешь в бурях жизни, И во мгле не пропадешь. Я пристанище в дороге, Гавань тихая в пути, Я маяк во тьме полночной, Не собьешься ты с пути. Если вдруг ты можешь. Нету силы дальше плыть. На меня свой груз возложишь. Буду я его нести. Не оставлю на погибель В мутных волнах бытия. Укрепись во мне, друг милый. Я к себе возьму тебя. Потерпи еще немного. Виден уж всему конец. Ждет тебя награда в небе. Золотой венец не сойди в конце дороги, путь земной, иди со мной. Слышу голос ко мне свыше, ты не бойся, я с тобой, слава Богу.